бабла а, а это что у вас и... калькулятор такой, да? калькуратор, да Каркурата. дайте бы... мне, пожалуйста, вот эту вот мисочку для котов у меня соседский там член кварти... член семьи в соседях живет Миску наверное ему понравится Пять рублей а раньше она была 100 а теперь уже 35 стоит? Нет, так и 35, 35 рублей 35. но у меня вот только рубль 10 и, и 100 скульпт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 рублей так сейчас ага. 70 там все 10 это у тебя там касса да ага. ты мне всю сдать а что ты мне 60 только сдал мне на 70, 75 65 надо сдать Погодите. пошел деньги менять да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 Сосед-то, смотри, сосед мой. Это мой сосед, он обнюхивает. Так. Может, тоже что-то хочет, чтобы... Это я забираю. Так, ты там покупай корм, я тебя потом насыплю. 105 рублей. Корм? Да, 105. Придется за него опять заплатить. Так, 105. И что это у меня выходит? 65, 75. И у меня нету больше денег. Блин, у меня вот, смотрите, смотрите. А, есть. Сколько стоит корм-то? 105. Это, пожалуйста, вот вам... Возьмите у меня сами это и насыпьте, пожалуйста, моему соседу покушать. Так. А, вот эту курточку? Одна... Да, одну курточку. Одна сто 110 рублей. Ну, он, видишь, плачет уже. Он согласен. 10 а рублей, да. 10 рублей Сейчас тебе продавец насыпит за 10 рублей. Да. Но Сегодня может... это по 10 горсточка стоит. О, еще один сосед. Еще один сосед прискакал. Сейчас. Так, а он без денег, наверное. Без денег, сосед. И у него горсточки нету. Все, аккумулятор сел у меня. Десять, Есть, 10 давайте. Бери 10.